Решите, решите, к нам почаще ходите. Денюшки свои несите. Грехи за это вам простим. Решите, решите, Бог все простит. Подписывайся на канал. Сувашуха и Макс Саныч.